Всем привет дорогие друзья, с вами Блэк Channel, и вы уже давно задавались вопросом где я пропадал, где видео вообще и вот в этом видео я расскажу когда будет видео и где, где я был так вот, начнем с того, где я пропадал вы уже давно знаете, что между Россией и Украиной война идет и вот из-за этой ситуации я не мог видео снимать вообще вот я одно видео из архива, оно будет где-то через пару дней, наверное после этого видео я постараюсь его выложить. У меня там оно уже все снято, смонтировано. Мне просто надо ее выложить, там превьюшку сделать и все. Так вот. Я вот это все время находился вообще в селе. И не мог никак видео снять. У меня все просто тут осталось, я уехал просто без ничего с ноутбуком и все. Почти без ничего. Ну, на ноутбуке он слабый, на нем невозможно ничего записывать вообще. Играть еще можно, как бы, попробовать, но это будет с лагами, и вам неинтересно будет. Только будет дизлайки, наверное, и все. Я решил не записывать все-таки, потому что ну, не будет некачественно качественно, не будет вообще не интересно смотреть особо. Так вот, да. А видео будет, наверное, все-таки выходить. Ну, после вот этого видео я выложу из архива. Еще раз повторюсь, да, выложу из архива видео, там будет по, по Battlefield, филпу какому-то там. Серии уже давно записывал. Потом будем проходить метро, ну продолжать проходить, как мы должны были проходить. Может быть даже стрим буду вести, но это посмотрим как ситуация будет. Конечно я хотел были планах что я хотел стрим провести хотя бы один раз или два раза в неделю летом, но все планы разрушились когда война началась и все у меня не было никаких вариантов вообще даже я хотел бы я хотел вообще чтобы видео смог записать. Вот мне получилось только аж в июле записать. Вот я сегодня приехал так раз и записываю видео 4 июля сейчас. Но она выйдет наверное в на 5 где-то примерно. Да, вот так вот. В принципе, там себе, конечно, было интересно. Но все равно надоедает. Полгода, я считаю, почти было. Я приехал, получается, 6 марта, где-то в селу вот так раз. 6 марта приехал. И вот 4 июля аж приехал. Это 5 месяцев прошло почти. Если бы я приехал 6 июля, то 5 месяцев точно было бы уже ровно. Но я приехал за два дня раньше. Я хотел вообще в июне приехать. Но ситуация была плохая очень. В моем городе, где я живу, очень плохая. Бомбили там жестко, конечно. И ни, ни вариантов не было, чтобы приезжать. Это очень опасно для меня было. Так-то вот сейчас вроде бы более-менее как бы стабильная ситуация. Ну, можно, конечно, в принципе, жить. Но опасно, да. Все равно ракеты могут прилететь. Ну так, в принципе, я все-таки живой. Не думайте, что там что-то со мной произошло. Все хорошо, я живой, здоровый. И буду снимать видео и радовать вас. Так-то все. Оставайтесь со мной, все будет хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И Всем пока-пока.